По многочисленным просьбам сделаем для вас обзор шиномонтажного пистолета. Как заклеить колесо без вот этого вот приспособления жгутиков и вот этих вот непонятных вещей. Ну что, друзья, снова здравствуйте, вы хотели посмотреть после распаковки вот такой вот пистолет что на монтаже. Сейчас у нас образовалась такая потрясающая ситуация. К нам приехал человек, который на данный момент ему нужно как раз заклеить колесо. То есть как бы либо снимать колесо, ставить грибок, либо ставить ему шнурок, который вы все уже прекрасно знаете, да? А сейчас мы ему поставим вот такой вот маленький грибочек, мы поставим ему на колесо и давайте посмотрим, как эта штука работает. Погнали! Для начала нам нужно будет колесо спустить В комплекте у нас есть вот такой вот бибендум, Который я сказал, что это для накачки На самом деле это для спускания Откручиваем нибель Проходим вот такой проходкой Не знаю, как это обозвать Шлифуем, короче, поверхность Надеваем на пистолет насадку Для того, чтобы запихнуть Нужен такой пилот Они есть разного диаметра под маленькую, под большую. Накачали колесо, проверяем. Бульбочек нет Если посмотреть на грибок Вот его крайняя точка Мы сейчас его немножечко оттягиваем И подрезаем чуть-чуть дальше чем Вот эти вот риски И В принципе все Отрезаем вот чуть-чуть длиннее Его потом колесо само по себе по асфальт сотрет Чтобы он немного торчал Все, готово Давление а шины, которая есть внутри, оно, соответственно, будет его выдавливать. То есть он туда-обратно не провалится. И самое важное, когда будете а, приобретать такую штуку, дополнительно, когда будете брать себе вот эти расходники, обязательно смотрите, чтобы они были максимально а, конусообразные. Потому что мне в комплекте пришел вот такой звездец. Короче говоря, они просто не пролазят, потому что у них конус неравномерный. Смотрите, чтобы был равномерный конус, выбирайте, отбирайте, остальное выкидывайте. Они на Алиэкспрессе тоже есть. Можно купить наборы вместе с пилотами. Вот нам человек обратился по поводу данного мотоцикла, вот с этой проблемой, и он нас, я так понимаю, не знал до этого, да? Вообще, как вас зовут? Юра. Юра, меня падает. Юра, скажите, пожалуйста, вы выбрали бы вот такой способ заклейки колеса, ну, либо, либо вот такой вот со шнурком? Мне вот этот приглянулся вариант, потому что это, во-первых, быстро, и вот не торчит шнурок, потому что ну, вот, такой шнурок, он торчит, и получается шину ну, больше отверстия не получается. Ну, я насколько слышал, то, что они еще да, то есть да. Мы посмотрим, сколько этот покатается. Я надеюсь, вы нам позвоните, если в случае чего будет не так. На данный момент мы сейчас делаем это абсолютно безвозмездно, а, ну, как в плане теста. Да? Юрий оставит нам свой номер телефона, мы оставим свой номер телефона. И он нам расскажет, а, какие ощущения, спускает ли колесо или Если что, он приедет нам снова. Хорошо, да. Все, спасибо, Юрий. Да.